Приветствую любителей видеоигр, ман Итор. Ман-итер и большая электрическая акула, которая будет всех-всех всех пожирать. Значит, сначала, как ой, -ой, ой, как и в прошлый раз, сначала мы обязательно осматриваем достопримечательности. Стоп, я ее съел, что ли уже так быстро. А, нет, нифига себе. я же даже удивился, как я ее так мог съесть и не съесть в целом. Так, нас интересуют сначала достопримечательности, потом сюжетки немножко. Так, ну тут люди нам мешают. Ну что ты сразу... А -а -а. Началось тут сразу. Сразу крики, помощи. А, акула большая, она еще небольшая. Если после приема этого лекарства вы испытаете приопизм... Не пытайтесь самостоятельно избавиться от него хирургическим путем. <связать> так, кто-то меня сажать хотел. Барракуда, барракуда, да ты какой-то этот сам, бесполезный немножко. Так, погнали дальше. Да, мне проще будет метки ставить, потому что ну, это по факту проще. Так, где тут еще одна труба, вот она. Я просто не хочу долго оплывать все эти объекты, потому что они на карте, но они достаточно большие, проще их оплыть. Таким вот нехитрым способом. Вот королевскую скумбрию можно и съесть. Мака, ну и фиг с тобой мака. мака легко мигрируют и могут путешествовать на огромные расстояния, пересекая океан. Почему эта особь добровольно осталась в Порт-Кловесе? Для меня загадывает. Так. Было уж такое большое. Так, управление гневом. Новое правило ассоциации гольфа 4.1.2. А Возможно спасло эти клубы от разрыва. Ух. Сломанные клюшки. Так, осталось сколько еще? 5, 6, 7. И вот это, скорее всего, 8, которую я не смог открыть. Или это сундук. Ой, а я, получается, еще одну достопримечательность не нашел. Или еще один сундук. Опа, вон ту надо обязательно съесть Которая с мутацией Сом-альбинос Значит, если я сейчас не нашел здесь это место Эту достопримечательность, как она говорится Люди, не бойтесь вы так Я же вас не съесть сюда пришел А, ну вы же разряд током получите от моего прыжка Да, спросите, пожалуйста Я не очень хотел вас как-то пугать бить электричеством. Но ну, вы сами как бы встали на моем пути. Прикиньте, акула прыгает, представляете? Ныряльщик за мячами для гольфа. Увлекательный, набирающий популярность в профессии. Вас ждут аллигаторы, ядовитые змеи и оплаты 7-10 центов за мяч. 70. 7-10 центов. 70, 10 а, ну или это он так сказал, а я неправильно услышал Семьдесят Семьдесят, ну да, в принципе звучит, ладно Так, и где нам А, вот она, а, ну это шестой объект Это шестой объект О, шестер Шестое место Мы чуть-чуть ускоренно будем двигаться Так, правда, немножко проще Особенно для таких лентяев, как я. И акула всегда будет на спорте. Видите, так так постоянные такие рывки делают. Я бы с ума сошел. Блин, а где еще одна тогда эта штучка? Хм. Где-то я не нашел. Может под водой? Кто-то основательно перебрал. Хе-хе. Да, что-то их тут много, тех, кто перебрал, получается Так хм, ну давайте подплывем А, вот она, вот она Все, плывем к ней О, она что, там так высоко находится? Надеюсь, что нет Бля, тебе правда, по-моему, высоко Нет, не высоко, ладно, это просто метка так отображается, потому что я от нее очень далеко. Это, кстати, уклонение влево и вправо. Тигеру часть здорового завтрака для каждого, кто надеется однажды заполучить цирроз печени. Обычно цирроз печени с алкоголя как-то появляется, нет, разве? Так, все, поехали. Теперь у нас есть задание. Погнали. Вот это сначала задание выполним. А через что проще? Через это проще. Значит, пойдем через нее. Ну так, правда, намного быстрее, чем что-то собирать. Как бы ваше время ценное. Как вернулось, так и вывернулось. Так, 300 метров до задания. Это же новая локация, которую мы, кстати, по-моему, совсем недавно открыли. Да, да, да, да, да. Тут смотрите какие большие черепашки. Самый, прям самый сок. Так, что у нас по заданию? Так, не понял. А, что надо? Судно убить. Да не проблема. Раскачу именно судно. Ой, я... Мама Мейбл Брайен, в вниз, пожалуйста. Интересно, они утонут, если я их схвачу и просто ставлю под водой. Так, как я понимаю, задание выполнено. Красота. Пойдем дальше. Как бы своего рода мини-квестики Но нам нужно, кстати, вырасти, если честно Потому что э -э, Начинается все сложнее и сложнее Битвы устраиваться. Я еще, вот, как вы можете заметить Начал пони получать теневые предметы Но Теневые предметы Это теневые О, акула Так, а давайте это подругим Вот так Отлично Зачем подрубал, фиг знает Мы тебя тоже съедим Иди сюда, блин Ух ты, блядь, не пойдешь Ну я ее прям схватил в лицо Так, где, где, где, где Где моя жертва Отлично Ооо, почти по косарю всего Не нравится эти воды Но, но, я уже как бы Как вы можете заметить, так в принципе и все Ну чем дальше, тем лучше награда Логично, логично. Рыба попугай. Это немы, что ли? Это, кстати, нам. Да, это Немки. немки. Решила обокрасть акулу. Вообще красота. Так, активная способность готова. Хорошо. Ух ты какой жирненький-то, акульчик, попугай. Да, из кумбры скушаем Нам не важно, что есть Получается, я решил объесть две акулы Я молодец, блять Не, пацаны, так не пойдет Опа, планинчик Опа, еще разочек Иди сюда, маленький в бухте акуле поддерживать здоровье и красоту. Так, сразитесь с большим питом Хорошо Так, задание а, Ну, поехали Куда плыть? Так, 800 метров. Как быстрее? как? А, тут сундук по пути. Возьмем его. Нет, походу не возьмем. где-то под водой. Ну, над водой она так долго двигается. Божечки. Да, где-то под водой. Ну, где-то в скале там, где-то. Через проход. Мы заморачиваться сильно не будем. Так, это просто судно. Да, это просто судно, оно нам ничего не сделает. но то, что нам надо сразиться с большим питом... Хм... Походу, сегодня серия будет очень интересная. Мать так она плывет. Да не, вроде бы... Не, хотя она так побыстрее, особенно с приземлением. Она, в принципе, быстро так движется над водой. Поэтому, если нужно быстро куда-то сплавать, проще над водой плыть, чем под водой. Интересно, почему так? Я думал, она под водой будет нам легко, а наоборот быстрее двигаться в целом. А над водой она как-то медленно движется. Под водой. А над водой быстро. О. 10 штучек все съесть. Да не проблема. Так, это черепаха. Блять, они все от меня уплывают. Куда вы, мои маленькие вкусные рыбёшечки? Так, где-то тут еще, блядь. Тихо, Кук, отстань. Так, еще два. Один. Можно плыть на следующий квест. Может быть, только после сражения с Питом я смогу вырасти Так, сл... О, сколько всего А мы пока квест выполняем Смотрите, вот она под водой Блять, или ну, и над водой также Но над водой как-то прогресс-то лучше видно Она прям, прям плывет Ну, как бы, я не знаю даже Не знаю, что сказать Ой, блядь, на берег выскочил. Так, а это враги. Пацаны меня увидели. Пацаны потеряли, отлично. А вот акула от меня не отстает. Или рыбы меч, как ее там зовут-то. Блин, я слишком рыба-попугой. Смотрите, какая огромная рыба. Ух. Так, ну их тут кушать проще, по крайней мере. Тут и люди плавают. Но людей нам пока нет задачи кушать. Вот пита с кушаем, если можно будет, конечно. Так, отлично. Сколько еще? Еще три. Ну да, они прям видят, что я их ем И решили все, поняли, что Все Что их день пришел Отлично За них опыта просто, ну реально, прям много дают Так Опа, сразитесь С суперхищником Костяное тело получим И я, который пользуется исключительно электричеством Просто лайк Ща я уже иду к тебе Молотил, да не вымолотил Убить супер хищника. То есть они такие же радиоактивные в целом, как и я. Но! Но! Я их дожираю. Ярмарочные грехи съесть 10 человек. Но это доп-квест чисто для прокачки. Вот. Эволюционная аномалия. Акула мод. Тебе с какого-то уровня, да. Так, тюленя мы не съедаем. Ага, 21-й, блядь. Ах ты тварь. Так, ну на нее хотя бы срабатывает оглушение, то есть с ними сражаться вообще топ. Он так кончился. Но моя любименькая кулка. Тебя съест это однозначно. Еще можно сюда следить за ударами и, по крайней мере, парироваться. Уклоняться. Да, у тебя вообще шансов нет, мой друг. Так, еще какая-то, Ух Ох, пришла сюда. Марлинка. ой, -ой, -ой. Они вдвоем решили меня кушать, да? Где ты, блядь? Иди сюда. Да, вот, так вот все осталось только человек 10 съесть да а где прям квест квест прям квест ярмарочные грехи надо обязательно съесть ну-ка бывало это когда кайл еще малой был водил я его на карнавал так он чертова колеса боялся Но сразу надо было понять что не выйдет из него охотника на аку ага ну, погнали. <реклама> да ты съешь хоть кого-нибудь <реклама> Я в шоке. О, они все еще еще на берегу кайфуют. Людям часто приходится становиться врагами. <реклама> Я здесь, пацаны. <т Todosolo i> не просто смотрят, как я их ем. Мне нравится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне еще одного человека осталось есть. Блин. Я под крестинг забыл случайно. Иди сюда, бабулька. Это когда Кайл еще малой Водил я его на карнавал. Он чертова колеса боялся. Сказано, а ну может это случится Чёртова колеса ну такая штука как бы не сказать что прям страшная но Я, кстати скоро уровень подойдет поэтому надо её съесть кого-нибудь ты шоп, у меня ульта есть ульта ну, вдвоем на одного а? какие Так, что у нас по заданиям? Что-то я не вижу заданий. Не понял. Ядерный вариант. Роберт. Хм. Ну, это схрона, это возможности. Попробовать на вкус. Ядерный вариант. Ну, награда такси что-то нет для этих самых квестов. Битва закончена, но война продолжается. Так. Как молоток по наковальне. А, на ну это убить акулу. Да, давайте убьем. Ух, какая ты большая. Ой, за хвост поймал, за хвост. Оторвем его. Испугалась. Прикиньте. Испугалась меня. Ох. Куда ты? Я только что до тебя Такую акулу сожрал Блин, нифига я ее потрепал уже Все, 23 уровень, отлично Фух Мак, ты-то куда ползешь? Дурочка что ли совсем? Иди сюда, бля Подтекстура сбежала от меня Я ее бедная обгрыз, у нее там уже один плавник остался Она все равно пыталась что-то сделать Так, сразиться с большим питом Мне больше интересно, как это сделать Может быть, мне уже сюда пора, в залив А может быть и нет А может быть и нет Так, а, красная точка это противник Ху, блин, я уже подумал, может, есть какой-то появился Ну, в целом, все же возможно Блин, дождаться, когда она сама до меня доплывет. Или она пусть плывет уже с миром, с богом. Нет, ей не имется, она и без плавников будет сражаться, пытаться. Смотрите, вон у нее там всего остался. Плавничок бедный один. Он даже уже на акулу не похоже. Еще пытается что-то сделать, блядь, без хвостов, без плавников, без всего. Я в шоке. Так, видите, чтобы поднять урю, нужно сразиться с большим питом. Там показано. А чтобы с ним сразиться, я не знаю, что надо сделать. Ну, как бы по заданиям, в принципе, у меня вот осталось то. Но мы сейчас, получается, здесь, да? Короче, ладно, не знаю, попыли пока это самое, осмотримся. Или чтобы сразиться с большим питом, нужно сначала всех этих охранников у, -у, у лапашек. Все знают, что волейбольные мячи гораздо лучшие, друзья, чем футбольные. Дед и нравится потокнуть вам нос в спину. Скорее всего, кстати, чтобы сразиться с большим питом, и вправду нужно сначала это самое. О, тут и 90%. А, да, я тут не все нашел. А вот здесь еще искать и искать. Ну, здесь-то мы быстро разберемся. Там где-то сундук. Сзади от нас. Сможем его забрать, интересно? Не факт. Потом. Он вопросительным знаком отметился. Он отметился нормально, отлично. Ой, да знак-то как далеко. Он, походу, на суше. Или 50 на 50. Или там какие-то воды. А, да, туда можно заплыть. Я думаю, у меня хватит выносливости и жизни в целом, чтобы я это самое... Да куда? Куда? Куда? Зачем воду-то? Давай, давай, давай, давай, рыбонька моя. Опа! Молодец. Если бы кое-кто делал в шестом классе Домашние задания по чтению Возможно, этой трагедии удалось бы избежать Можешь людей начать убивать? Хм. Давайте скушаем, ладно, парочку Как бы квест есть Ну и чуть-чуть прокачаемся В целом Так людей Это быстро едет. Вообще. Так, 12 человек. Это, кстати, много. Уже и охрану успеть приехать. Так, так, так, так, так, так. Так, видите, мне еще троих надо съесть, как минимум. Даже троих. Знаете, у них уже лодки такие. Ленивый Отлично. глаз был у меня любимым маяком. и там была такая Эмили. В ней всегда находилась рюмочка лучшего бурбона. то ну, да теперь там все автоматизировано. С компьютером ты разве выпьешь, как следует? Так. Под воду стреляют. А, нельзя так быстро перемещаться, ладно. Догоните, пацаны. Или кто там вообще на борту, ребят? Хлоп в траве. И спрятал. Ладно, пока постражай. Кто там? А, друг рыболова. Давай убьем его. Надеюсь, он не над водой. Он над водой. Они меня потеряли, кстати. Сейчас найдут быстро, когда я их начну лупить. Сейчас эти меня потеряют. Похода окончена, ага. но это всего лишь затишье в бесконечной борьбе человека и природы. Я, наверное, вообще в шоке. Ой, блядь, а что они взрывают-то? Они, оказывается, бомбы взрывают. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, мне нужно перекусить быстро. Я только сейчас понял, что у меня очень мало жизней. Так. Совсем какой-то крушечный перекус получился. А где мои хпшки Ах, у тебя съедим, что ли? Вот. Это я перекусил. Черепах тоже должен мы достойным обедом. Да, сойдет. На первое время подойдет. Так, теперь быстренько убиваем их. Все, задание выполнено. Тебя сейчас только съем и все. Так, 51% каких-то там морских заданий. А вот теперь быстрое перемещение доступно. Идем смотреть, что делает пик. Последняя затея Здесь, питл, грозе, точнее. Акуна может обрести абсолютную безмятежность в своей душе. <свят> так, теневые от Эволюция позволяет вам при уклонении выбросить вокруг себя ядовитый облако облака яда, что накладывает один счетчик, отравления на всех существ в пределах 3 метров. Существа получают минус 1% к скорости, сопротивлению урона и собственному урону, а также 0,2 единицы урона каждую, за каждый счетчик. Максимум 30 счетчиков. Один счетчик снимает каждый Три секунды снимается один счетчик. Но пока что... Вот это мы сейчас усовершенствуем. Чтобы все тело было как минимум... Так, что плавники. Подождите, у меня что-то не хватает. А, у меня не хватает хвоста и головы. Электрических. А они получаются, по-моему, с дурной славой, да? Да. Вот этих двух надо еще уничтожить. 8 и 9. Блять, ну и до них так долго просто добираться в целом. Вообще, даже как бы я не старался, то все равно долго. Так угроза, но это ладно, пофиг. Давайте посмотрим. Осторожаться а большим питом пока рано, на самом деле. С наступлением сумерек пит впадает в нехарактерное для себя тихое настроение. Такой опять ты, блин. Работа у меня опасная. Это само собой. Но хочешь покажу, что правда опасно? Вон, глянь туда! Это 5-522. Папаш на таком сражался за Гуадал-канал. Служил на Тихом океане, помощником наводчика. Катер уходит, там 16 человек. А через сутки возвращается трое. И все это мужик пережил, чтобы погибнуть в Мексиканском заливе. Что с ним произошло? Пацан не любит, чтобы я про это говорил, но папашу, стал быть, его дедом, убил мегалодон. Простите, он говорит о доисторической рыбе, которая вымерла 2 миллиона 600 тысяч лет тому назад. Сам видел. Ты был еще ребенком. Новых животных же все время находит, так? Ну, как бы, не совсем. Во многих случаях речь идет просто о внесении поправок в номенклатуру видов. Исправляют ошибки и... Парень! Я ж только говорю, может, в море водятся такие твари, которых нет у тебя в учебнике. Покрутись тут, может, узнаешь, что новое за лето. Ладно. Океан огромен, и большая его часть до сих пор не освоена и не исследована человечеством. Возможно, Кайлу не стоило отмахиваться от бессвязной отцовской болтовни. Бессвязной? Ну, как сказать mm -hmm. Так, сразиться с Питом и Кайлом Отлично, отлично Месть Усвоение жиров плюс связаться, Сразиться, точнее И отлично, это босс Это босс, идем, идем, идем Мы, конечно, под, подразжр... Блять, подразжрались Немножко Но теперь, наконец, можем с ними сразиться 23 уровень маловато. На самом деле надо было ящики еще пооткрывать и все такое. Но нам плевать. Это та, Это что... Т... А. Готовься, Это та, что мне руку оттяпала. Вот так вот надо было правильно сказать. Он типа узнал. О, у нее и бронька есть. Так, ну в принципе я хотя бы вижу ее жизнь да кто сказал, что дух перевести? А если мы победим? Ну как бы в целом, смотрите, она уже нормально урон получает. Только за то, что я просто прыгаю рядышком. Так. Подкрепление на подходе. Хорошо. Я за эту глядь, аж три <связывая> так, теперь их больше <связывая> Блять, запрыгнуть <связывая> не могу Отлично а ну, кончай, давай. 7 секунд. Сколько секунд, я сейчас человека съем, подкреплюсь И можно дальше прыгать Победа Играем, я тебя разрушил. по-прежнему решительно. О. Я не знаю. Взялся, О, да. Гарпун отцовский. Нет, нет, нет, моя фука. Блядь, только не говорит, что я сгорю, пожалуйста. Нет, нет. Попытается потушить. Пизда нахуй. И папки, и акуля. Ебать, он обгорел. А акула жива. Сейчас мальчишку стяпаем, да? Ну, Вообще-то как Остатки надо быть. Лодки кренятся и идут ко... Каким надо быть беспечным, конечно, я ему уже Эканула достигла пожилого возраста и впереди новая битва с Эйджизмом. Будет еще один, еще одна прокачка после пожилой. Так, а как это самое? А, я могу теперь усвоение жиров. Жиры и здоровье от питания. Полезная штука в целом. Но, но-но-но, у меня вот штука хорошая. Ее, кстати, надо прокачать. А, она уже на максимум. Блин. Эти три на максимум. Тут скорость, броски в целом, все такое. Так, вот этот плавник мы прокачиваем. И все по фиолетовой. Отлично. Все по фиолетовой, рейтинг по массе почти самый большой, по здоровью тоже защита так себе, но зато урон тоже так себе, я смотрю, рейтинг скорости тоже так себе. Зато 5 метров такое, блядь, У -у -у, какая она вся побитая, а тут еще и обгоревшая сбоку, ешкин, как тебя так бедную блядь. моя бедненькая акулочка. Полторы тысячи метров следующий квест, блядь, он такая уже здоровая. Боже, она сюда еле пролазит Так, мы теперь, кстати, можем вернуться и некоторые вещи сделать Блин, у нее поллица лица обгрело Вообще жесть Ай, глазика одного нет Ну или он есть, но его просто плохо видно Блин, какая же она страшная, боже Так, что у нас по квесту? А у нас по квесту куда надо-то? Куда надо нам по квесту? куда куда Куда у меня просят-то? Ладно. Сначала вернемся сюда. Нам нужно вот сюда. И еще вот сюда. Точно. И еще здесь 100%. Сначала сюда возвращаемся. Блин, как мне ее жалко, конечно. Просто дожуть. Да, Даже акулам важно находить время для себя и саморефлексии. Так, сначала попробуем вот эту штучку взять. Я же все-таки уже пожилой. Большой дядька. И уже такой жирненький такой. быть у него плавники охренеть огромные. Да, я смогу, наверное, допрыгнуть. Сейчас попробуем еще разок. Главное просто поближе быть. Так. Давай, давай, все, ускоряемся и... Ах ты ж, блядь! Сука! Бесполезная рыбина. Аллигатор, это ты, значит, был? Ну ты вообще... Даже не думает, на кого нападают. Я в шоке. Ты посмотри на размеры, а потом уже лезь. Так, и раз. А, погнали. Блять, меня назад накренило. Тихо, тихо, тихо, тихо. Нет. Олигатор, отстаньте, сразу говорю. Тут вообще, блядь, без шансов. Да, может так и надо запрыгивать Нет Да не, ее прям вообще назад тянет Да куда ж ты? Э, э Я хочу достать эту штуку Да почему тебя назад ты тянет? Блин. как же вы меня бесите. Своим просто присутствием. Что это, маленькие эти аликаторики или паракутки? Просто зачем они здесь спауниться? Чтобы мне мешать? Да что ж так это самое? На спину-то тянет, я не пойму. Она ну же персия. ка подождите Так, ладно, допустим. Нет, так она вверх не по это самое не полетит. Блять. Да, Как у меня так получилось в первый раз-то взлететь-то так грамотно, хорошо? Последняя попытка. Да и хрен с ним. Так, ладно. Нам нужно вот сюда. Где решетка? Я попытался. Потом как-нибудь. Не, можно попробовать. Нельзя попробовать. Когда вот вырастут, тогда и пойду. Еще раз. Тогда может и получится. Может быть там какой-то лайфхак нужен. там Или еще что-то. Фиг знает. Ладно. Может, ей надо скорость прокачать. Ну, плавник. Да, вот там что-то есть внизу. Ящичек. 13 -ый. Прожорливый рыщет в того, что может его голод. некуда бежать. Ни вверх, ни вниз, никуда. Просто так есть это место и все. Да. Так, хорошо. Если еще один ящик нужен, Тут мне... А, вот он. То есть мне надо сюда. Блять, недалеко Тысяч метров. Ну, тринадцать. У нас еще есть. Блять, надо попробовать еще разок. Можешь попробовать? Нет, так не, так, так он не идет. Да нет, ладно, пофиг Пофиг на нее Может как-то от тебя отскочить, я не знаю Эх. Блин, я уже пробовал в нее рыбу, если что, кидать, кстати Пробовал я в нее метать рыбу, это тоже бесполезно Тоже полностью бесполезно То есть она так не берется, ее нужно именно укусить Даже если в ней попасть, получается, электричеством, тоже не срабатывает Так, не понял А, тут перепрыгнуть надо, все, хорошо и тут перепрыгнуть то можно. Вот. Уничтожить цель. Да, пофиг на тебе цель. Нет, не пофиг, я понял. Блять, я человека съел. Хотя лодку уничтожить, а съел человека, блядь. Акулам, только когда они перевернуты, разбиты в щепки или в Вот так вот. Мини-квестик выполнен. Так, копье дали Упа. А вот вас таких, к сожалению, здесь немного, поэтому у вас надо есть любых. Маленькие, большие, неважно. Так, где тут решетка-то? Так, не понял. Так, значит, где-то здесь должен быть подводный заплыв. Да, я так понимаю. Чтобы я мог подойти к той решетке. Ой, как это все как-то сделано вообще. Жесть. Где про проплыть-то мне тут это самое? Туда бы. А, вот нашел, да? Да, нашел. Так, вот там вот она есть. Теперь прямиком к решетке. Из мясистые баракуды получаются отличные стейки или филе. Неважно, важно, вы ее на гриль или на открытом огне, блюдо всегда станет изюминкой следующего стола. Ну и вот так вот мы сейчас напрямую и выйдем к сундуку. Все правильно. Не очень люблю, как так делать, что типа по доступу, возможно, только, например, будучи только пожилым. Так, а где зелененький-то? Я вот тут только что видел. Опа, тут еще что-то есть. А, нет, нет. Ну что-то отобразилось упросить, Вы про... Вы сам знаком. И бесит, что я вот эту теперь сломать не могу. Ладно, пофиг. Так, упросительный знак, еще один через 100 где-то... А -а -а, все, это еще локация нам недоступна. Я понял, принял. Но уже я что-то себе нашел через локатор Это хорошо. Заранее, так сказать. Она потом отобразится в целом нормально. Так что переживать нечего. Так, 90% это еще квесты. Вот эти надо закрыть. Раз, два, три, четыре. И вот эту штуку взять. Ну, это уже пофиг. Так, так, так. А следующий квест фиг знает где. Возвращаемся обратно. Сейчас будем смотреть, что нам нужно по основному квесту. На заре истории Порт Пловеса отцы города превозносили красоту его природ. Но заходившие в поселение ловцы креветок и устриц интересовались а, лишь его блудницами. Я понял, куда мы сейчас плывем. Мы сейчас плывем на новую точку. И там будем себе брать этот самый... Быстрое перемещение То есть тоже место, чтобы жить Но ее нам придется, скорее всего, оплыть Вот так вот и вот сюда, да Неинтересно немножко, но пойдет А, я вижу, вон там над мостом Смогу ли я туда запрыгнуть? Попробовать можно Это даже не над мостом, а над какой-то штукой Над курортным местом знаю, Так, там кроме моста больше ничего нет? Отлично так, расплотать на пляже 15 человек надо. Пись... А, в грот мы плывем. Как же я то думал, как он там... Блин, а как туда? А я туда вообще допрыгнуто? В целом. Блять. Да, допрыг. Неплохо. Так. Людям страшно. Бойтесь, бойтесь, пока есть возможность. Ежегодно а? утечки нефти в море и скважин на североамериканском шельфе а он составляют порядка 3200 тонн. Это сокровище достается морским обитателям, которые понятия не имеют о том, что такое прибыльный бизнес в энергетической отрасли. <фу> Угрозы себе повышаю. О, местечко, давайте по пути возьмем. Все равно по пути. Я бы и человечек бы съел по пути. Опа, и там местечко. О, Сейчас про корабль, да? Этот Тримаран, как и многие корабли до него, погиб в поисках мифологической суши. Мифологической? Да, на уровне чуть осталось. Кого бы только вот есть, чтобы поднять уровень. Нам сейчас за квест точно дадут что-то, поэтому не страшно. Когда не качаешь ничего, кроме того, что уже есть. И в целом тебе в принципе ничего, ну, ничего не нужно. Электричество, я считаю, очень удоб удобное, что. То есть Давай просто плаваю вокруг. это акула понимает, что для здорового роста ей необходимо получать из пищи основные минералы. Да, конечно. Так. Да. Эта штука наверху. Сейчас запрыгнем. Если после очередного экономического кризиса доллар совсем обесценится, какие ракушки можно будет использовать в качестве валюты? Ну. он 24-й. Все, до грута совсем чуть осталось. Красота. А вот и он. И вновь акула возвращается вместо мира и спокойствия. Так, что у нас по заданиям. Опять... Недавно установленный рекорд 620 дней без нападения акул. Пит этим очень гордится. О -о -о. Сколько здесь? 15 человек. Опасно, но мы это выполним. О, вот Что это такое жирненькое? О -о, плюс сотка. Тоже неплохо. Так, кто-то там на меня охоту открыл. 15 дней или сколько там Или 15 лет, подождите А, 629 дней, это считай 2 года Да, да, ну да, 365 Ну почти 2 года Сколько заданий И тут еще, убить 10 тюленей О, давай сначала тюлени съедим невкусненький смотрите какие М -м -м, красота. Промахнулся. Брат. А, еще что хотел сказать. Из плюсов в этой игре большая белая акула. Это что мы сцеплили что ли? А или нет? подожди. я не я не белая акула извини. Блять, я ее без плавников остал, без всего осталась только тушка. Ну за них дохренища дают. За тюлени тоже плотненько дают. Еще двоих. И последний. Как бы скажем так, перекусить перед людьми. Процесс, на Но какой может быть от Погнали. Ой, люди что, вы даже еще не поняли, что я ем людей? Кстати, если нету криков, паники и так далее, то какая может быть угроза в принципе? Вот да, вот тут а вот люди сейчас пункты, сидят. Блять, Бл вот они больно бьют, конечно. Но дайверы вкусные. Сколько еще? Еще половину надо людей скушать, представляете? Куда вы на берег -то? Вам не видать берега сегодня. Один убежал, по-моему. Нет, ты не убежишь на берег, я же сказал. Вы уже можете забыть, что такое берег. Берег. 29 дней, как в песках благоденствия, акулы ни на кого не нападали. Кому спасибо? Старику пейду. Да разве от них дождешься. Вот он, какой тщеславие это, а? Видели? Так, что у нас еще? Есть ласточные проблемы. Шел с 98-й день за властовки тюленей в морских аттракционах. Но, но основная проблема сохранялась их неспособность изложить требования человеческим языком. Видите, еще 10 тюленей. Давайте-ка быстренько. Блин, ну бегать вот так вот 700 метров, вообще капец. То есть еще, заметьте, очень много суши вокруг вот этих квестов. Но там потом два квеста рядом, а у нас осталось всего там 3 минуты. Ну, грубо говоря, давайте 10 минут еще осталось, чтобы прям чтобы прям красиво было. Но все равно. Сейчас, все, теряйте меня, теряйте, ребят. Так, а как мне туда плыть? Вот так, да, капец, сейчас и у Фламинго Джо будет неизбежная давка за обналичкой. Так, еще один квест на 15 человек. Мы, кстати, еще тоже возьмем. Нам, нам надо уровень качать. А ты сейчас очень-очень быстро начал по сюжетке двигаться. Заметьте, серфингом сопряжены с риском утона. Но зато от вас останется крутой скелет. Блять, случайно использовал. Блин, а почему здесь вот эти штуки не так высоко? Как бы вот это взять вообще запросто? Блин, случайно, конечно, ульту Туи стратил, тогда уж на меч рыбу нападу, чтобы хотя бы ульта просто так не проходил радаром. Так, ребят, забастовка идет, забастовка идет, отлично. Смотрите, акулы поедают тюленей. Как спасти тюлени от акул? Убить тюленей или спрятать их где-нибудь? Митежным, спокойствием, характерным Где дом, это акул? Подождите, блядь, решетку рано открыл, подсказали. Ну ладно. Да не всего 15 уровня. Вообще бесполезные, блядь, акулы. Все? Все. Потом сгоняю сюда. У меня сначала тюлени идут. Времени вообще, блядь, это... Королевская спумбля или какая-нибудь Последняя пола пу... Последний тюлень остался. Отлично Так, опять тюлень Как далеко Это вообще на той стороне Тут, Кстати, где-то уже этот Пароход есть Может быть он насквозь нас проведет Просто было бы очень хорошо Если бы он вел насквозь Нет Или да так, куда я сейчас поплыву. Сюда поплыву. Тут ящик, хорошо. Голод, основная движущая сила акулы БК. Так, здесь ничего нет, едем дальше. Ну, к квесту мы пока мере движемся ближе белковой добавки нет никаких примесей и акуле не придется беспокоиться о красителях и ароматизаторах. так, как далеко квест, 400 метров и пока все так, ну в принципе да, плывем прямо и на самом деле чуть раньше сворачиваем пойдем сначала лодку уничтожим она ближе времени у нас просто не так много. На ну, теленку съем по пути. Так, там еще два места необычно. Решетку трогать не буду. Потом пригодится. 11 друзья океана. Ограбить казино еще сложнее, если ты вылетел с дороги в океан и утонул. Так, да, у нас там, считай, 8 минут осталось. Почти утонул. Отлично. управлением Роджера Кантрела недавно побил рекорд страны по числу нарушений в сфере рыбного промысла. Пацаны на мои поиски вышли, прикиньте. А кто-то утонул. Французский. Держать бары стиле. Декорпку выбрасывали в зад. Жаль, что морские обитатели совершенно не ценят пич. А можно чуть побыстрее, спасибо. Так, но ну зато я могу уже его съесть, как бы он уже мертвый. Вообще без вопросов. Все, потеряли меня? Быстро. А мы пока на следующий квест пойдем. Давай-давай-давай, плыви-плыви. Так, где следующий квест? А, вижу. Идем сразу к нему. Даже заморачиваться не будем. Мака, прости, мимо. Потом тебя убью. Убить 10 тюленей. А, ну, все понятно. Они вообще плывут за мной, нет? Нет, не плывут. Атакуют! Кто меня увидел? Хотя вам пофиг. Хотя, честно говоря, вообще пофиг. У меня тут тюлени. Они подумают, что они меня увидели, но они увидели другую акулу. Красота. Меня, я тебе хотел есть тюлень, а я съел акулу. Опять, да, Закву сплотился. Ладно. Главное не останавливаться, и все будет очень хорошо. Да, блядь, опустись вниз, пожалуйста. Так, нам сейчас супер-хищник, да, доступен, Почти да. Боги не... Очень радуются, когда их призывают в порт Сейчас так звучало, как-то типа, типа, что-то наподобие расизма, знаете, когда его зовут в этот городок. И вообще не рад, ни хера. Так, убиваем супер хищника и вообще красота. И наши квесты заканчиваются. кто там, кто там? Акула? Отлично. Акула прыгунья Это не ты или разве случайно, нет? Преследуем большая белая акула. Повелительница глубин. Большая белая. Блять, я с другой сражаюсь сейчас. А можно с вами как-нибудь по очереди? Ух ты, блядь! Ах ты тварь-то, ты ебать. Ух ты, блядь. Блять, вас тут еще и двое, блядь. Один держит, другой хватает, блядь. Сразу с двумя сражаться, конечно. Вообще такое себе удовольствие. Ну, главное, хотя бы одну бы съесть. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, к этой, к этой, к этой акуле. Ой, ой, ой. Надо подкрепиться быстро, быстро, быстро. Скумбрию хватает. Отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Ребята... Не нападайте, пока я кушаю. Отлично, один квест выполнил. Так, а где эта самая акулта? Cool Вон она уплывает от меня, блядь. У меня ульта для тебя есть, подруга. Бакина, так, имеется... А с моими кусочками пришла. вот тварь. С моими кусочками сюда пришла. Так, рыби корм, проведи Пита снова. Про... А, по... Про... проведать Пита снова. Давайте проведаем его быстренько. И заканчиваем. Обнаружив, что эта копия Стоунхенджа не выверена астрономически, разъяренные жители Порт-Пловиса выбросили ее в океан. Гениальное решение. Заметьте, игра мало того, что шутит над тем, что моря постоянно, моря океаны все постоянно застирают, да какие акулы, акулы любят человечеку в целом. Так. Как понимаю, сына он уже не нашел, то есть я его съел, да? Смотрите, что Пит, делает что в этих бочках? кор. Прикармливать Можно попросить вас этого не делать? Я эту акулу достану Так или иначе Мне просто кажется, что вы перегибаете палку Речь ведь об одной единственной акуле А вся экосистема Об одной акуле, что парню моему Пит, слушайте, я понимаю Хочешь еще подергать за этот узел? По-моему, он совсем с ума сошел немножечко так-то. Полный грот любви. Посетить грот Кавьяр Кей. Кей. На том, гра... На том гроту и закончим. Получается. Нам сейчас сюда, потом через нос налево. Ой, как неудобно. В тот грот заплываем и заканчиваем. Следующая серия. Не знаю, будет ли последний или нет. Судя по всему. По сюжеткам как-то достаточно простенько Пока все проходится в целом Ну, то есть, ну, ну, как бы Прокачаю тогда уже Оставшиеся эти самые Электрические плавники и так далее Да уже до Золотого уровня Посмотрим, что они будут давать Так, все, просто прям плывем И... Ну, его, конечно, нормально Так опалило-то, в принципе На самом деле, жаль, не показали Как наша акула Съедает его сына даже если бы это было бы не при нем, просто бы нам дали бы возможность его съесть, потому что он под водой. Но нам этого не дали. Потому что про месть не просто так сказано. Так, стоп-стоп, что произошло-то? В Кавьярке вы найдете цветные паруса. Роскошный пятизвездочный курорт, построенный на месте останков до Колумбового города Тунимача, где когда-то жила самая развитая цивилизация Древней Америки. Естественно, я потом дособираю ящики всю дрочь. потому что как минимум я уже предполагаю, что нужен уровень 30, наверное. На них не раскачаешься в целом. Уровень 30, наверное, нужен будет, чтобы уже сражаться еще раз потом с ним. Но он решил всю экосистему отравить. Конечно, серьезный поступок. Ладно, она убежала, хрен с ним. Даже акулам важно находить время для себя и саморефлексии. Так, усовершенствовать. Да. Так, хорошо. Усовершенствовать. И плавнички. А не, может быть, следующая, кстати, серия. Следующая серия, знаете, чему будет, э, наверное, отдаваться? Опа, какой-то костяной хвост. Радиус всплеска. Урон взма хвоста. Сила взмаха, защита от урона, защита от тарана. Мы ее пока возьмем и на хвост. Нам еще глава, кстати, осталась. Это, по-моему, сейчас будет следующий, последний мини-босс. Последний мини-босс. Блядь, где тут задание? Вот, когда мы вот это все выполним. Следующий босс. Еще две главы оказывают. Ой, Сюжет завершен на 79%. Еще две головы, то есть следующая серия И возможно конец Так что, ребят, подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров Смотрите, какие классные Я только сейчас понял, что с усовершенствованием Они меняют свой вид Смотрите, какая красивая пола Боже. А хвостом Ух, какой удар-то Я могу черепаху вырубить, нет? А жаль, я могу ее съесть. Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров Спасибо, ребятки, пока-пока